Говоря, до моего дня рождения осталось 12 дней. Один, одну неделю и пять дней. Е-е-е, yeah, yeah, yeah. и как ты на стуле, как ты на стуле, как ты на стуле, е е yeah, yeah. И как ты на стуле, yeah, yeah. Вот я на стуле, а вот я на стуле Го, дую, сам Ваши куку раут ритов Аплеер Майнкрафт Оу, а тут го Писко лайк Лайк колоколчик Оф дон Older